народ, я все-таки добралась до этого СИЗО нашего знаменитого, которому 250 лет, который еще при Екатерине строился. Хрен знает, где он находится, совсем не там, где я ожидала. И выглядит не совсем так. Ну вот, это то самое СИЗО, где держали эвакуированных в кавычках азовцев. Постройка Екатерининская, если сверху посмотреть, она в виде буквы Е, потому что раньше так все строили, чтобы угодить а императрице. Здание строили в виде буквы Е. Забор высокий. Особо туда не заглянешь На окнах решетки Это улица Горького наша До угла дойдем, завернем Особо ничего тут не разглядишь В окна никто не стучит, не орет, не жалуется Здание старенькое, конечно Хотя и Аккуратненько видно, что красят дверь от может сам, сами заключенные, я боку узнаю. Решетки такие надежные были как хотя... Кто же узнает? знает? 250 лет. Кстати, что интересно, написано, что до 5 вечера работает для посетителей. понимаю так подождите вот но это не кировский это какой-то проулочек это мы побуркало так туда дошли сейчас обойдем кругом и повернем по красноармейской ворошиловскому там остому. вот она с другой стороны вот такое вот наше ростовское СИЗО. Я думаю, что и сейчас уже сюда военнопленные какие-то попадают. Даже наверху на крыше проволок. Интересненько. И, кстати, тему-то замяли, непонятно. О, камеры стоят. Вот что они тут стоят, спрашивается улицу обозревают, причем неподвижки посередине. О, над стеночкой можно пройти и не заметят. Непонятно, нафига их отправили в Турцию, честно так говоря. Никто нам ничего не объяснил. Сначала рассказали, что это самые страшные нацисты, какие есть. А потом в Турцию. Ну, видимо, ходят по Стамбулу, достопримечательности новичком мажут. А иначе я хз. Да, но тут особо и не высунешься, тут помимо решеток еще замки какие-то стоят, О, причем такие конкретные. Ну все.